Приветствую вас, друзья. Недавно я опубликовал видео про систему, которая поможет вам собирать подписчиков. Назвала ее «Готовая система заработка 500 долларов в день». Эту систему я отдаю абсолютно бесплатно. И давайте посмотрим, чем же она может вам помочь. Прежде всего, вы получаете точно такую же страницу подписки. Страницы с уроками. Я сейчас все их показывать не буду. И за счет этой страницы вы можете собирать подписчиков подписчиков как и в e-mail базу, так и а, получать подписчиков через социальную сеть ВКонтакте. Как это сделать, как настроить, я также показываю в видео уроках после того, как вы эту систему заберете. Давайте покажу вам а, те результаты, которые я получил, точнее конверсию, которую я получил. Сейчас мы зайдем на мой домен, а, на котором собрана вся эта система. Я обновлю страничку. Извиняюсь заранее за голос, простыл на выходных, уезжал отдыхать в лес и немного охрип. Вот, смотрите, у меня есть э, страница подписки, вот он домен миллионмани. также здесь вы увидите, вот он millionmoney.soulspage.com, это поддомен, точнее. И мы видим то, что за все время было посещение 1100, ой, 2173, посещаемость э, на страницу точнее зашло людей, и на страницу подтверждения подписки попало 828 человек. То есть практически 40% людей подписались на e-mail рассылку. Если мы сейчас с вами зайдем на сервис SMM Spider, при помощи этого сервиса я собираю соответственно, базу контактов через ВК, вот на этой странице подписки да то есть те кто через вконтакте получает саму систему то здесь мы с вами видим еще 206 подписчиков то есть примерно конверсия воронки 50 процентов то есть каждый второй человек который зашел на данную страницу он подписывается и соответственно переходит к просмотру уроков давайте а, сейчас зайду вернусь немножко назад И покажу вам. Вот он, домен миллион мани, 9 страниц. Из чего вообще состоит воронка. Это страница подписки, подтверждение подписки, благодарности. Потом идут уроки. Давайте мы эти уроки откроем. То есть люди проходят по урокам. И в эти уроки встроены партнерские ссылки. В первом уроке, соответственно, партнерской ссылки нету. Просто человек переходит на второй урок. Приветствую вас, друзья! В этом урок видео хотел 2. сначала Дочнее показать, как зарегистрировали. Кошель... Вот. И здесь уже на третьем уроке начинается по сути ваш заработок. То есть регистрация кошелька. Сначала это идет регистрация кошелька MetaMask, потом идет регистрация как раз кошелька. Payer. Здесь стоит уже ваша партнерская ссылка. Регистрация в обменниках. Сюда тоже вставляется партнерская ссылка, то есть вы, собрав эту воронку абсолютно бесплатно, рекламируя ее, сможете привлекать рефералов в систему плеер, в систему обменников криптовалют и, соответственно, на этом тоже зарабатывает. Но это, так скажем, немножко побочный доход, который вы будете получать от этой системы. Переходим к следующему уроку. И здесь у нас получается... Я рассказываю уже о системе по, на, по заработку криптовалют миллион Money и, соответственно, человек тоже регистрируется в миллион оплачивает первый контракт, стоимость его 5 долларов, вы, соответственно, на этом уже тоже зарабатываете 5 долларов. Ну, точнее, не 5 долларов, зависит все от а, стоимости самого эфириума. На данный момент самый первый контракт стоит 0,03 эфира, но это примерно равно как раз вот. 6 долларов и соответственно здесь вы вставляете уже свою партнерскую ссылку человек э, через нее регистрируется оплачивает вы получаете соответственно партнерское вознаграждение в криптовалюте потом переходим на следующий урок 6 соответственно здесь идет ваша партнерская ссылка на сервис спунтплей на регистрацию в нашей академии и таким образом человек привязывается еще к сервисам компании Freedom Technology. Далее, когда он покупает какие-то тарифы, покупает рекламу, вы опять начинаете зарабатывать с этого деньги. И если человек регистрируется, точнее он регистрируется в нашей академии абсолютно бесплатно, а потом обучается пользоваться сервисами, ну, грубо говоря, вы, используя данную воронку, приобретаете себе множественные источники дохода. Причем эта воронка отдается вам абсолютно бесплатно конверсии ее как вы видели в подписчика 50 процентов понятно то что клиентов из этих 50 процентов будет меньше да, чем 50 процентов тем не менее система работает и а, трафик очень быстро окупается если хотите забрать эту систему можете прямо под моим видео перейти по ссылке и соответственно ее абсолютно бесплатно забрать то есть подписаться на саму систему пройти по всем видео урокам понять как она работает в общем ее соберете и все как говорится поймете как все это работает а что наход находится у нас в академии то есть когда вы получаете эту систему вы получаете еще доступ в нашу академию freedom technology вот заходите сюда в систему Миллион money открываете урок и у вас соответственно здесь прям пошаговая инструкция от начала даже прям от регистрации домена настройки самой рассылки как создать группу подписчиков как создать страницу подписки здесь есть все видео которые вам нужно вставить все видео с уроками и так далее да, то есть проходите все эти уроки вот видите да то есть сколько людей прошло все отзывы написали свои все проходите также эти уроки у вас получается готовая воронка продаж вы начинаете рекламировать по нашим же, опять же урокам, получаете подписчиков и таким образом начинаете развивать множественные источники дохода. Для вас эта воронка абсолютно бесплатна. Аналогичные продукты обычно стоят по несколько тысяч рублей. но Прямо сейчас под этим видео просто переходите по ссылке и забирайте этот замечательный инструмент. Создавайте множественные источники дохода на криптовалютах, на сервисах компании Freedom Technology.